сегодня мы такую поэтичную вещь напишем, вот она у меня на компьютере, за нее было много отданных голосов, чтобы она была как видеоурок написана, и я с удовольствием ее сделаю. Итак, у нас разбавитель, белила, вся работа такая слегка разбеленная, этим сильвичным светиком. Конечно же ультрамарин, конечно же розовый, то есть это будет каркасный цвет картины, то есть тот цвет, который своими рефлексами наполнил всю картину. Строительная кисть, которая э, очень эффективно делает первичный набор. Не надо с ней церемониться с этой кистью. Мощно, быстро можно избавиться от белого холста. Разбавитель, сметанный замес, то есть консистенция вещества краски примерно равна вот ну, такой городской сметане. Мы будем снова будем писать в два сеанса для того, чтобы вы этот момент для себя осмыслили, ощупали. Итак, городская сметана. Количество краски, ну, некое кроющее количество. Поскольку мы будем писать и второй сеанс, то э, особо принципиального Принципиальной важности количество не имеет. Но для себя можно вот этот способ, который я уже показывал не раз, иметь в виду. То есть, если вы, делая раздавливание вещества на толсте, получаете полное покрытие, когда нет продресса, вот здесь у меня еще продресс есть. Значит, вот здесь вы набрали нужное количество, а здесь нужно дополнить. Ну вот нехватка. Я дополню. То есть, таким образом можно просто тестировать, а заодно и облагораживать поверхностный слой, который мы наносим. Ну, этот первый, вернее не поверхностный, а первый слой, который мы наносим, делать его в благородное меру количество. То есть масло любит вещество, поэтому вещество должно залечь на холст. В воде все чуть-чуть смуглее, поэтому я дополняю пигментом, то есть синим, розовым дополняю. У меня нет сейчас ответственности сделать все нюансы вот этих розовости и прочего то есть мне главное сейчас набрать основные пятна и дать потом работе высохнуть и работать по сухому уже на чистовую Итак, снова делаю это фиктирование. если появляется вот этот излишек то понятно что количество достаточное излишек, снимаю и сдаю на палитру, сдавливаю, не сбриваю, а именно сдавливаю и на палитру. Так. Под линию горизонта чуть голубит. Небочка уже не синит, а чуть голубит. И чуть темно. Вы это видите на картиночке, которая вам предложена. Вот этот туманчик, который там залег. вверх формата наоборот залегли в туманности облаков то есть если это скорее туман то это уже скорее облака и вот такая шторочка оформляет верх формата можно смягчить и будет похоже на картины на фо фотоматериал розовиночку Разбеленную розовиночку и тоже можно слегка заморочить там вдали маленькое облачко Розовенькая мигает. Его мигание крайне неприметно, поэтому нужно умудриться дать эту малую приметность. Это будет в настроении этого состояния погоды и природы. Я даже кадмий красный задействую, чуть-чуть, для румянности с кадмием красным. Вот оно еле-еле видно, там совсем еле-еле, а мы чуть-чуть его усилили, Но, опять же, для поэтичности Розовит от линии горизонта освещенная туманность туда ее а здесь ее Но эта туманность не должна отнять, розовый этот туман освещенный, не должен отнять у облака его заметность. Вот такое тихое. Так, чуть сильнее розовит отражение в воде. тоже можно кадмий подпустить к розовому и розовый взять и кадмий взять и эффект вертикали отражения показать. Вертикаль отражения. Немного от линии горизонта перевернутой. Разоризна тоже мигает. И ее подпустим. И уже толкнем от этой позиции. Но не глубоко, так чтобы уже не сбить низ несколько теперь можно перевести в идею плоскости воды то есть горизонталь вот эти штришочки то есть вертикал окружения и горизонталь плоскости угу. готовы? Да. Ага. эти нежности мы набрали теперь возьмем голубой поскольку голубым мы никак не испортим картину. А голубой с желтым будет зеленый. То мы, начиная от линии горизонта вверх, деликатно, вверх и вниз, деликатно начнем формировать идею рисунка предметного плана картины. Если бы мы начали от края, то мы бы не видели ситуацию. А так мы идем от линии горизонта и очень хорошо контролируем соразмерности. Значит, там сзади туман, а ниже тумана даль. Она голубит, поэтому там голубой вообще уместен. Это практически уже финишный цвет. Голубая ФЦ. Вот она. Я сместил немножко облако и смещу немножко. Ну, чтобы облако было не в углу, а оно даст, очень поэтичное настроение создает. Поэтому я его немножко сместил. Его поддерживает немного вот это дерево. И дальний план, вы видите, деревья голубит. Вот так ребром кисти. Вот этой строительной удобно сделать укладку. Она уже смотрится как множество листьев. Тут есть дерево которое как бы зонтиком стоит. То есть стволы создают вот эту решеточку ножки их. И какое-то деревце, которое едва с растительностью, а в основном веточки. И все это закончим. Еще одним деревцем. Все это тоже хочет отражаться. Смотрим. Ну, вроде бы нормально. Теперь уже можно к этому добавлять и коричневый. Он голубой с коричневым, смотрите, как зелень относительно голубого. И даже красный. Особенно здесь для более переднего плана. Но все это уже попадает в некий контекст голубой дали. И мы можем контролировать ситуацию с цветом. В качестве красного можно брать либо кадмий красный, либо Либо английскую красную. Охру можно подсовывать, желтоту теперь можно подсовывать, но аккуратненько, не борзяся. Опять же у нас пока нет задачи сделать финишное исполнение. Мы финиш отложим на работу по-сухому. Дополняем. Сохрый будет вполне зеленить. Изумрудную можно подложить. Синий с черным. Ну то есть голубую фц с черным можно подложить. Для очень темных мест. В все бледнее. И теперь постараемся увидеть глубину. Глубину отражения выдвинем с размерных фотографий.